Такая красота берег Балтийского моря. Сырово сегодня, морозно. Но если учитывать еще и ветер, ветер севера, северо-восточный, поэтому не так шумно. Боже, снега навалил в этом году. Первый был первого пятого. 1 декабря, потом 5-го пошел, как-то продержался, и сегодня 8 декабря 2021 года, среда, народу почти никого нет. В такой морозный день как-то отвыкла гулять по берегу моря. А смотрите, как он вытесчен, словно здесь асфальт специально проложили для спортсменов. Они тут и на велосипедах едут, и с палками идут вдоль моря. Вот такая зимняя красота. Может, она продержится у нас до Нового года. сейчас назад. Потихонечку буду перемещаться через Дюны к Ну, к дому. Там еще на, на пути у меня будет супермаркет. Супермаркет у нас просто так сейчас не придёшь. Обязательно нужен... <coughs> нужен QR... QR... QR-код. QR ну, иными словами, сертификат о двух прививках. Да. Такие времена. Смотрите, впереди Дюны. На них тоже навалило снежку, но кругом снег. Просто кругом снег. Так вот. Солнце у нас высоко не поднимается Да, вообще не поднимается А зимой висит на горизонте. И так, чуть выше линии горизонта Потихонечку Поворачивает, перемещается В сторону запада Сегодня мне удалось Полюбоваться восходом И сейчас Не видно ни облачка Ну, там где-то есть Далеко-далеко И странное дело что не летает почти самолет. Ни одного не видно. А вот чайка. Может быть она попадет в кадр. На синем небе чайки. Видны белые, но тоже очень мало. И галок нет у берега. А, конечно, что тут сейчас у берега? У берега сейчас вот видите Вам еще сосна, да и себе нападать. Но это быстренько, может быть не хватит этой зарядки. Ну, в общем, вот здесь вот, посмотрите дюны, а там дальше, дальше парковая зона и сосна. Пока, всем удачи.